Стулки переходные тип 1580 осуществляют переход с конуса 724 на конус 724 для закрепления оснастки и приспособлений. Для установки в шпиндель станка эти оправки имеют хвостовик конусностью 724, 40 и 50 по ГОСТу 1, внутренние конусы также конусностью 7:24, 30 и 40, по тем же ГОСТу 1. Винтом производится закрепление оснастки и инструмента. Данные параметры образуют следующее сочетание.